всем здравствуйте сегодня мы с вами посмотрим а, расклад который я назвала чему я учусь а, сейчас и как я себя в этом ощущаю посмотрим чему вы учитесь можно будет еще даже посмотреть у кого ну, посмотрим как пойдет расклад у меня нет готовых вопросов Посмотрим, как а, в потоке все пойдет а, хочу поблагодарить а, за донаты все те кто присылает также хочу поблагодарить спонсоров первого уровня за то, что подписываетесь на спонсорство. И, конечно же, всех благодарю за супер спасибо. Все эти ваши подарки, как благодарность моему труду, мне очень-очень приятно. И еще один такой момент. Э -э недавно, я просто э не успела, ну недавно, наверное, неделя две-три назад, может быть, вы обратили внимание, что YouTube стал предлагать э всем зарегистрированным на YouTube участникам свои имена, и э, те, кто из вас не выбрал э, для себя имя, да, вот как ник вашего канала, то есть ваши подписки за вас, это сделал YouTube, и, как правило, он делает э, там, название user, например, да, как э, пользователь, и дальше идут какие-то цифры и непонятные знаки и символы. Если вы не выбрали для себя имя, да, то вы в любой момент это можете сделать. Как это сделать, поищите, на YouTube, есть ролики, где вам объясняют, куда и что нужно нажать. Потому что, ну, если вам не принципиально, да, то можете оставаться под э, такими символами. Вот. А если хотите вернуть свое имя и фамилию, как было раньше, да, то вы можете просто выбрать для своего канала имя. Даже если, допустим, ну, вы ничего не выкладываете, а просто зарегистрировались. Потому что иногда я читаю в комментариях, и я не могу понять, кто это, да, то есть имя этого человека, как к нему обращаться. Вот. А поскольку в комментариях, ну, я привыкла все время как-то вот обращаться по имени, ну, наверное, так правильно, иногда как-то мне немножечко некомфортно. Но это так, для вас, для личного такого пользования, да, кто хочет, то может изменить имя. Если нет, и если вам все равно, то окей. Просто вот такие новшества, на ютюбе я и хотела озвучить так э, время было вам дано до да, тайм-коды есть в описании к видео да, к любому моему ролику также есть ссылка мои услуги э, нажимаете переходите смотрите если вдруг э, вас заинтересовал какой-то мой продукт да, какой-то курс какая-то моя услуга но вы не знаете подходит вам это или нет интересно вам будет или нет то э, на главной странице моего канала в разделе плейлистов есть плейлист, который так и называется «Мои услуги». Зайдите, пожалуйста, в него, и вы посмотрите, что на все абсолютно услуги я открыла по одному-двум э, занятиям из каждого моего курса, в том числе и обучение э, Таро. Вы можете посмотреть э, одно занятие, Полностью, причем я не делала какие-то фрагменты, а непосредственно занятие такое, как оно есть. Там есть где-то час, где-то полтора. Вот, и дальше вы сможете для себя уже определиться, нужно вам этот продукт покупать или нет. Интересен он вам, интересна ли вам подача или нет. <coughs> Наверное, я почаще буду про это говорить. Еще расскажу. Это в разделе плейлистов есть отдельный плей, плейлист, который называется «Мои услуги». Переходите на главную страницу, выбирайте этот плейлист и смотрите, что там в нем есть. Ну, а мы с вами приступаем в стороночку. Итак, позиция номер один, голубенький камешек. И смотрим, чему я учусь сейчас. Дьявол. Дьявол э, здесь достаточно многогранно может быть. В этой колоде, я уже говорила неоднократно, есть два дьявола. Этот дьявол говорит как раз-таки про осознанность, про понимание себя, про проработку. Здесь он не про зависимость, а наоборот про проработку себя, своих теневых каких-то моментов, про преодоление. То есть здесь идет глубокое познание себя, осознание себя, принятие своей внутренней силы благодаря проработке Теневых каких-то своих аспектах. То есть здесь я могу сказать, что вы работаете непосредственно с собой, да, со своими какими-то качествами, которые вы, возможно, считаете как слабой своей стороной. Вы делаете, осознаете их и делаете их более сильнее. Ну, давайте уточним. О чем речь идет? Тройка кубков здесь речь идет о легкости, да, возможно, вы как-то вот пересматриваете свое взаимодействие с людьми, либо вообще отношение к жизни. Если раньше оно у вас было более таким каким-то серьезным, возможно, вы как-то не то чтобы претензии предъявляли, да, но как-то вот достаточно серьезно относились к людям, к поведениям, может быть вам было непонятно, почему люди ведут себя как-то иногда поверхностно, да, не задумываются то есть вы намного глубже человек, то сейчас вы как будто бы вот эту вот свою теневую сторону, да, которую ранее не принимали, легкости, может быть, какой-то непосредственности, может быть, некой даже безответственности в чем-то. То есть наоборот, если вы человек слишком ответственный, да, и вам казалось, что общение с людьми, оно тоже несет какую-то свою ответственность в плане того, что вы скажете, как вы скажете, как вас поймут. То есть вы, проще говоря, заморачивались, то сейчас вы как раз таки прорабатываете другую сторону, другую сторону медали, где, может быть, уже не обращаете внимания на какие-то недостатки, возможно, других людей, да, на какое-то поведение как-то более снисходительно, что ли, намного более гибкие, я бы так сказала, лояльные по отношению к другим людям. То есть нету уже вот этой требовательности да, в плане того, что ну вот я же это прошел, я же это сделал, я же так смог, почему ты не можешь так? Да, например, я забочусь о том, будет у тебя там все хорошо, да, если вы общаетесь с человеком, например, либо я интересуюсь как у тебя там в жизни, что происходит, а ты, например, ну, в обратную сторону, вы ничего такого не не получаете то сейчас вы как-то более более мягко что ли к этому стали относиться более легче В вашей жизни появился <coughs> больше общения да я бы так сказала с разными абсолютно людьми да и здесь вот присутствует вот эта вот легкость праздник и возможно впервые вы как-то научились ценить даже здесь не про ценность, а про то, что замечать, да, то, что вы имеете в данный момент. То есть как-то вот больше радоваться, да, здесь больше радости, больше ä, праздника от своих каких-то достижений. Пускай они будут маленькие, небольшие, но вот вы как-то научились их замечать. То есть раньше у вас были какие-то требования к себе, что пока я не достигну какой-то цели, да, я не могу как-то радоваться, что ли, за это. А сейчас какие-то промежуточные этапы на пути к своей цели, вот вы уже как-то радуетесь, больше делитесь, возможно, с людьми, больше открытыми стали. Так, еще чему вы учитесь? О чем нам здесь говорит семерка пентаклей? Она говорит про выбор, да, что здесь с этим выбором? У меня такое ощущение, что вы перестали, то есть раньше у вас была такая э, черта характера, когда вы ждали, что что-то произойдет само собой, то есть не брали, возможно, не, не совершали какой-то выбор, потому что вам, э, не знаю, может быть, боялись последствия э, сделанного вам выбора, и вы как будто бы этот выбор предоставляли либо другой стороне, либо высшим силам, да, что вот ну, само собой э, ситуация как-то развернется, да? Либо если был какой-то, например, конфликт, какая-то ссора, разногласия, да, то вы не были тем человеком, который совершал первый шаг на сторону примирения. Но при этом вы были открыты. То есть вы ждали, что вот, если, например, другая сторона да, как-то вот сделает первый шаг, тогда тоже я пойду на примирение. Не потому что вы не хотели этого примирения, а потому что вы просто не делали этот первый шаг. Либо если, вот, например, не, ну, нужна была ответственность, у вас есть отношения, взаимоотношения, например, с человеком. И вы ждали, когда этот человек предложит вам что-то, например, да, когда вот вы будете, не знаю, перейдете на более серьезные отношения. То есть у вас нет вот этого вот момента, когда я беру эту ответственность, и я, я предлагаю, например, да, что ты думаешь, давай сядем, поговорим, как, например, будет развиваться дальше наши отношения. То есть вы такого не делали, потому что у вас были какие-то на этот счет свои убеждения. Да, но вы больше э, не Здесь не про перекладывание ответственности, а скорее всего про э, предлагали другой стране, чтобы она совершила э, выбор, а потом уже, когда вам предложат, да, вы уже будете решать, что с этим делать. Но первыми вы как будто бы не совершали этот шаг, очень э, долго могли как-то ждать, терпеть. Вот у вас есть э, этот момент, да, когда вот прям ну, до, последней, до последнего момента да, хочется сказать: я буду ждать, что вдруг что-то изменится. То сейчас вы учитесь делать выбор. То есть, если вам что-то не нравится, вы про это сразу говорите, это сразу озвучиваете. Если вы что-то хотите, вы тоже об этом озвучиваете. То есть вам не нужно ждать до момента кипения. Здесь вопрос ожиданий. Вы прорабатываете и а, как он называется? Выбор. выбор. Выбор. Выбор. Выбор даже не в сторону, только других людей. А вообще выбор касательно вас, вашей собственной жизни тоже. То есть, что я хочу в жизни, да? А чего я ожидаю от себя? А каким человеком я хочу стать? К чему я стремлюсь, да? То есть здесь очень много вопросов и по отношению к себе, не только по отношению к другим людям, но еще и по отношению к другим, по отношению к себе. Так, давайте теперь посмотрим на колодец Таро сумасшедшего дома, дома, как вы себя ощущаете вот э, в этом обучении. 21 аркан. Прекрасно, вы себя ощущаете, вы чувствуете, что вы уже созрели, что вы уже доросли, что э, идет какой-то вот... Э, это какой-то финальный, да, какой финальный этап, финальный э, аккорд, который вам нужно пройти. И здесь ощущение так, что... Вам нравится то, что вы сейчас проживаете, потому что вы понимаете, что это поможет вам вот на вашем этапе развития, и эволюции вашей души да, это вот прям необходимый такой шаг. Но здесь в этом шаге нет тяжести, нету груза. То есть вы это делаете с огромным удовольствием. Да, здесь что-то новое для вас, вы во всем этом процессе тоже раскрываете. Еще как вы себя ощущаете в этом. Ну, королева педакли прекрасно Здесь такое ощущение что вот именно э, вот эта половина вашей жизни вот этот этап который вы сейчас проживаете эти уроки которые вы сейчас э, проходите они вам вот вам прям очень созвучны гармоничны вы прям чувствуете э, некую такую знаете окрыленность да потому что появляется стабильность потому что появляется какая-то прочная опора под ногами это вот то к чему возможно вы стремились да, какая-то ясность Уверенность. Здесь присутствует безопасность, потому что Аркан Мира у нас как раз таки говорит про безопасность, про единение. Да? И вот Королева Педакли как раз говорит о том, что мне безопасно именно в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, комфортно. То есть такое ощущение, что вот вы стали плотно либо прочно стоять на ногах. И вот это вот чувство, знаете, заботы о самом себе, либо о самой себе, оно вам очень, очень, очень нравится. Да? Здесь вот такое ощущение, что человек наслаждается созданием комфорта, уюта. Вот именно с твоей жизнью, вот это ваш выбор, да? он приводит к тому, что вы радуетесь, наслаждаетесь. Здесь не про радость, а про наслаждение и удовольствие той жизни, как она у вас складывается, но при этом вот то, как складывается, это является следствием вашего выбора, осознанного либо неосознанного выбора, который был сделан буквально недавно. И вот то, что вы сейчас получаете, вам это нравится. Здесь вот прям ощущение удовлетворения идет. Хорошо, давайте посмотрим, а чему, возможно, вы учитесь сейчас других людей? А чему обучаете? Ну, вы им показываете перспективы, перспективы, возможно, если это, например, касается профессиональной сферы, да, обучаете, как заключать какие-то сделки, да, как делать, ну, заключать, подписывать какие-то договора. Да. Здесь перспектива есть. Причем не просто перспектива, на которые вы смотрите, а именно перспектива в плане как раз -таки того, что вот посмотри, я научился делать выбор, и вот мой результат. И вы как будто бы другим людям показываете, что если и ты будешь делать выбор, то и шагнешь в этот выбор, примешь его, да, то перед тобой откроются такие же перспективы, как, допустим, вот как я ощущаю по себя по аркану мира, да, горизонты у меня открыты. И у тебя это будет так. Ощущение того, что сначала вы проживаете какой-то опыт, а потом аналогичный опыт вы показываете другим людям. Чему еще вы учитесь других людей? Ну вот, смотрите, начинали с дьявола, да, а здесь аркан. Башни, но это альтернатива аркана башни, как раз-таки говорит про самоуверенность, да, про негативный момент, про гордыню, что это вот ни к чему не приводит. И вот вы как будто бы опять-таки через самого себя, да, то есть показывая свой теневой аспект, который вы прорабатываете, один из вы таким же образом показываете, что вот чрезмерная самоуверенность, к чему она может привести, да, то есть к чему приводит гордыня человека, каким разрушающим моментом, как нужно выстраивать, если, например, мы говорим про коммуникацию и про общение, как нужно выстраивать взаимоотношения либо коммуникацию с другими людьми, таким образом, чтобы не возвышаться над ними с одной стороны и не быть чрезмерно уверенным. Почему? Потому что вот это вот... Уверенность – это хорошо, но все, что идет сверх нормы, все, что идет сверх баланса, либо в одну, либо в другую сторону, это достаточно разрушающее. И вот вы показываете людям их разрушающие моменты не потому, что они как-то вот осознанно да, стремятся быть горделивыми, а наоборот – именно теневые аспекты, да, которые были у вас, вы сейчас подсвечиваете другим людям и говорите, что вот у меня так было, посмотри, может быть и у тебя, потому что меня это привело к разрушению, а тебя к чему это приведет? Да, может быть то, что те убеждения, которые есть на данный момент у тебя, они тоже э, ну, не совсем плодотворные, что ли, если так можно сказать. То есть по сути вы сначала проходите какой-то опыт, а потом, я не могу сказать, что осознанно обучаете, но ну, возможно это в вашей профессии если нет то здесь как будто бы делитесь я бы сказала своим опытом до да, приводя себя в пример как другие люди себя ощущают вот через то что чем вы их чему вы их обучаете ну им дискомфортно безусловно когда у тебя есть гордыня и у тебя нету осознания этой гордыни причем гордыня это не обязательно как мы говорим, какое-то вот тщеславие, может быть, да, либо там э, гордыня, гордость. А здесь еще могут быть такие моменты, когда человек не, не находится в балансе не находится в гармонии, вот его периодически на качелях мотает то в одну сторону, то в другую сторону. И вот вы, когда вы начинаете подсвечивать какие-то негативные моменты, это не очень нравится людям, да, и а, они как-то закрываются, да, но здесь а, может быть вот это вот закрытие и отдаление, уединение, оно может быть связано еще и с тем, что люди начинают задумываться, да, то есть это не всегда какой-то такой вот негативный аспект, когда я не хочу никого слушать, да, вот я закрылся, мне ничего не надо, я сам знаю, что есть хорошо, а что есть плохо. Здесь, возможно, вот вы являетесь как неким таким маяком, да, вот этим вот окошком светом, когда подсвечиваете вот одну сторону, а другую сторону человек должен сам подсветить. И для этого он уединяется для того, чтобы созидать, для того, чтобы найти ответы на свои вопросы. То есть вы вызываете некое такое отшельничество у людей, заставляете их задумываться. Ну вот, конечно же, королева кубков, которая говорит о том, что это вызывает у кого-то, возможно, Некую такую тревожность, возможно, не совсем приятные эмоции. С другой стороны, здесь люди могут быть чувствительны, ранимы. Но еще раз скажу, если есть гордыня, конечно же, когда бьешь по гордыне, по нашему эго, да, это всегда больно. Причем больно становится нашему эго. Не нам, а вот нашему эго. То есть то, что мы думаем о себе, да, потому что вот эта вот картинка, она разрушается. То есть у меня было одно представление о себе, а пришел кто-то и мне показалось совсем другое. Мне это не нравится, мне это неприятно, мне от этого становится больно. Поэтому королева кубков там говорит о том, что вы вызываете эмоции. Давайте посмотрим уточним, какие эмоции. Ну вот эмоции с одной стороны неприятные, потому что сложно принять какую-то информацию о себе. Еще раз скажу, я не вижу, чтобы здесь был, допустим, марафон какой то назидательное, да момент здесь происходит, да, что вот вы как-то вот насильно кого-то обучаете. Нет, возможно, это просто в рассказе. Вы что-то рассказываете о себе, и у человека идет некий такой отклик. И это его очень ранее. То есть в ваших словах он видит какое-то свое больное место. То, что его триггерит, то, что его цепляет. Пятерка мечей, да, это вот видно здесь, такая болезненная карта, что когда я смотрю в зеркало, да, в своем свое отражение, и оно мне не нравится, мне а, от того, что мне не нравится, да, я, я это не принимаю, и мне хочется вот а, ударить а, своему отражению, да, того, что я не принимаю, оно болезненное, оно отвратительное, и оно вызывает во мне агрессию, и я эту агрессию выражаю, но ведь это отражение есть мы сами. И это вызывает у нас вот этот вот момент, знаете, самообичевания, непринятия себя, вот этой жертвенности. А здесь вот эти вот эмоции как раз-таки чрезмерной чувствительности. Ну, пример, например, вы можете рассказывать людям, как было в вашей жизни, когда вы, например, состояли в созависимых отношениях, да, к примеру. Либо вы можете говорить о своей жизни, о том, когда вы были слабым человеком, и из-за этого вы, у вас, например, не было финансового положения устойчивого и как вам с этим было дискомфортно и потом вы рассказываете а что вы сделали для того чтобы изменить свою позицию и возможно предлагаете человеку тоже посмотреть в этом направлении и вот первая реакция человека потому что задевает наши устой до да, наше убеждение это конечно же отрицание нет у меня не получится и это пробовал и это вот не работает и в дальнейшем вот Идет вот эта вот внутренняя борьба да, по пятерке мечей, которая вынуждает нас выйти из состояния бездействия, да, когда я чувствую себя немощным, я чувствую себя несостоявшимся, что у меня не получится. И идем уже после пятерки мечей, у нас идет шестерка мечей, когда я изменяю свои какие-то убеждения, оставляю их позади и иду в абсолютно новое. То есть у меня есть уже готовность, но вот здесь вот нужно пройти вот этот вот болезненный этап по, по пятерке мечей. Подытожу скажу, что вы вызываете не очень приятные ощущения у людей. Особенно если это касается вашей например, профессии, то не удивляйтесь, что люди не очень охотно идут клиенты к вам, потому что вы делаете им больно неосознанно. Вот. Потому что любая трансформация, перемена, она всегда а, идет через э, некую такую боль. Почему? Потому что у нас идет разрушение нашего привычного устоя, а это не, неприятно. Поэтому вы вызываете неприятные ощущения. Но результат наверняка будет, я не буду сейчас смотреть, но результат наверняка у этих людей будет позитивный, если они решатся на какие-то перемены. По крайней мере, вы заставляете их задуматься по отшельнику. Это уже говорит о многом, да, то есть некие такие семена сеять в их жизни. Это такая у меня была, значит, первая позиция. Сейчас я соберу карты. Так, прежде чем перейдем к двоечкам, кто не смотрел вступление, в разделе плейлистов на моем канале, на главной странице, есть плейлист под названием «Мои услуги». Зайдите туда, посмотрите бесплатные занятия, которые я открыла по каждому своему курсу, потому что скоро у меня будет распродажа, вот, чтобы вы имели в виду, какие курсы и э, содержание этих курсов, стоит ли вам их приобретать или нет. А мы с вами переходим к позиции номер два, к красненькому к двоечки, приветствую вас. Давайте посмотрим, чему вы учитесь э, в моменте, здесь и сейчас. Восьмерка жезлов. Здесь идет, идут вопросы э, развития, коммуникации очень быстрого ума, да, то есть ваши мысли... Такие достаточно скоростные, э -э, хочется сказать беглые, да, почему-то бегает. Здесь какое-то движение да, в вашем интеллектуальном э -э, плане, связанное с какими-то новыми э -э, возможностями. То есть вы для себя хотите сейчас здесь э -э, что-то новое начать, возможно, что-то новое изучить. С чем связан здесь этот шанс? М ну, возможно вам необходима какая-то помощь либо вы э, хотите предложить эту помощь э, другим людям да возможно ищете какой-то шанс взаимодействия с людьми э, возможно в профессиональной сфере да то есть как э, предлагаете свои какие-то услуги предлагаете э, свои продукты либо здесь идет забота о каком-то человеке то есть чем бы вы не занимались сейчас на данном этапе, у вас очень активное сейчас идет мышление, то есть вы очень много думаете, да, здесь вот пока не на ментальном, не на физическом плане, да идет развитие действий, а именно на уровне идей, да, то есть к вам приходят какие-то идеи, приходят какие-то мысли, вы их очень активно э, рассматриваете, обдумываете, но это все связано с какими-то новыми возможностями и новыми новшествами, да, возможно, которые вы хотите привнести. О чем здесь говорит шут э, двойка кубков? Ну, возможно, здесь для кого-то будет э, актуальная если мы говорим про, про учебу, да, либо выстраивание взаимоотношений с противоположным полом, возможно, с вашим полом. То есть здесь может касаться дружбы, может касаться какого-то такого партнерства договоренности, но однозначно это то, что принесет вам внутреннее какое-то удовлетворение. То есть, возможно, вы хотите научиться выстраивать гармоничное взаимодействие с людьми. Да? То есть не обязательно здесь с каким-то конкретным человеком не буду к этому привязываться. А вообще, либо здесь есть какие-то мысли по поводу того, как я вообще могу быть гармоничным человеком внутри себя, да, то есть как сделать так, чтобы у меня на душе было все хорошо, вот, и при этом я могла жить либо мог жить и идти по жизни таким образом, чтобы внешние факторы на меня как-то не очень-то влияли, да, потому что, вот, знаете, как будто бы найти какую-то свою устойчивую э платформу внутри себя, какой-то вот ваш внутренний э -э, стержень, о чем здесь говорит гармония. Ну вот опять туз, да, э -э, говорящая здесь о каких-то новых начинаниях идет речь. С чем в какой сфере это может быть. Пашкубков. Ну, это может, у кого есть дети, это может касаться детей, да, то есть вы очень активно думаете об этом. Либо это может касаться каких-то вот желаний, да, но ну, однозначно каких-то новых предложений. Здесь идеи. Здесь вы обдумываете какие-то новые идеи. Я не могу сказать, какой конкретно здесь сфере. Ну, скорее всего, в личной, но... В личной, не в плане отношений, а в плане того, что касается вас. Я бы сказала так, саморазвития, да, либо вот э, самопознание яркости, красок жизни, да, то есть вот э, здесь все, что связано с вашим эмоциональным фоном. Хорошо, а, то есть здесь вы а, учитесь, учитесь, как а, взаимодействовать с людьми э, по-новому. Давайте посмотрим, как вы себя ощущаете в этом. Посмотрим на колоде Таро сумасшедшего дома, как вы себя ощущаете в этом. М -м -м, четверка мечей. Смотрите, как интересно. Четверка мечей здесь тоже говорит о неком таком сне, да, когда человек во сне начинает летать, да, полет, то есть ощущение вот именно на уровне бессознательного, то, что я и сказала, да, здесь вот как-то вот в голове больше, на тонком плане. Ощущаете себя достаточно спокойно, то есть до тех пор, пока вы не взаимодействуете с людьми, да, вот внутри себя находитесь, может быть, о чем-то думаете, размышляете, как я уже говорила ранее, да, что-то себе представляете, вам в этом хорошо, да, вы ощущаете некую такую легкость, окрыленность, некий полет, но стоит только как-то начать взаимодействие с людьми, да, это вот выбивает вас из этого комфортного состояния. Поэтому здесь речь идет о том, что вы учитесь как раз-таки взаимодействовать с людьми таким образом, чтобы вас не выбивало из вашего баланса, из вашей гармонии. И еще, как вы себя ощущаете в этом моменте обучения. Ну вот. Тройка жезлов тоже аркан э, сам по себе говорящий такой достаточный. <да>? То есть здесь стены, вот, и сумасшедший их э, рисует. То есть здесь вот прям такой э, поток идет поток идей, да, творческих э, каких-то мыслей. Здесь из, э, изрисованы да, все стены, только вот одно окно, где человек не может что-то нарисовать. То есть это вот какой-то поток, который невозможно остановить, поток идей. Человек находится в движении. То есть это настолько вас захватывает, в этом присутствует некая такая активность: вам это очень-очень нравится эти мысли. Рыцарь мечей, да, а, Сальвадор Дали здесь изображен, но вот здесь такое, знаете, не знаю, с чем связано, с праздниками, не с праздниками. Но сейчас такой какой-то вот этап очень творческий, да, когда вы нацелены на а то чтобы воплотить какие-то свои мысли, задумки. Здесь не обязательно только касается творчества, это может быть касаться и бытовой жизни, да? например, там найти какие-то новые источники заработка, либо еще что-то сделать. Но вот вы как будто бы погружены в активность, а может быть это и касается и подготовки к праздникам, да, там, я не знаю, может быть, вместе с детьми, говорю, если ребенок вышел вместе с детьми, может, там, я не знаю, вырезаете какие-нибудь снежинки, клеите на окна, украшаете, украшаете там, елку либо квартиру. Вот что-то такое. То есть вы здесь вас какой-то поток поглотил, да, но это поток, поток творческий, поток активности, то есть то, как будто бы вы не можете этому препятствовать. Здесь очень много идей, и всего-всего хочется сделать. причем эти идеи, они какие-то нестандартные, они необычные. Так, давайте теперь посмотрим, а чему вы учите других. Чему учитесь вы, мы посмотрели. А если что-то, чему вы учите других. Здесь несколько вариантов. Либо вы не учите ничему других людей, да, либо есть какая-то тайна, то есть вы скрываете о том, что вы кого-то обучаете. То есть это может быть, я не знаю, взяли себе какого-нибудь ученика, и про это никто не знает, то есть даже ваши домашние. Либо вы обучаете именно чему-то такому сакральному, да, сокровенному, скрытому от общего глаз людей. То есть то, что невозможно потрогать, то есть здесь неощутимые, здесь, возможно, какую-то информацию вы передаете, да. Что-то такое, какие-то знания а, тоже вы передаете. Что это за знания? Ну, касательно как раз-таки того, как вы можете, особенно если вы женщина, да, как вы можете быть изобильным, это может быть там, я не знаю, если у вас хорошо получается домашнее хозяйство, Вести, да, можете там, я не знаю, пироги хорошо печь, э, там печеньки какие-нибудь, украшения делать, да, то вот вы как раз-таки этому и обучаете. То есть то, что поможет человеку наполниться, да. То есть здесь про изобилие. Изобилие не обязательно в финансовом плане, но изобилие именно на состояние души. Как человек, как человек себя в этом ощущает, да, то есть те люди, которых вы обучаете, чему вы тут э, обучаете, вы знаете сами, как они э, себя ощущают. Ну, они ощущают себя по, по жилу кубков, да, как маленький ребенок, опять-таки по кубков, на повторе, а, как маленький ребенок. Может, быть, вы э, обучаете людей младше вас по возрасту, да, такое тоже может быть. А, будьте внимательны, они вам очень доверяют. Эти люди, они открытые к вам, да, то есть они верят в то, чему вы их обучаете. Очень чувствительные, ранимые, им нравится. Но я не могу сказать, что здесь, если вы передаете какие-то знания, что здесь есть прям любовь к этому делу. Но однозначно есть интерес, есть вовлеченность, и человек либо люди, которых вы тут обучаете, да, они пропускают всю вот эту вот информацию через себя, через чувственный аспект, да? то есть для них важно именно познание мира через ощущения, еще как они себя ощущают. Паша мечей, да, очень внимательны, да, я бы вот так сказала, планы строит внимают вашим словам, однозначно думают. Не все им понятно, но в большей степени это люди, которые, я бы сказала, как-то вот наблюдают, да, больше наблюдают. И если вы ожидаете, если это, например, ваши ученики, и вы ожидаете, что они будут совершать какие-то действия, я бы сказала, что здесь нету действий. Они больше, вот как-то, знаете, на уровне... Ощущения, что ли, вот внимают тому, что вы говорите, да, но пока не практикуют, если для вас это важно. Если это не ученики, а вообще люди, то иногда может быть, что они с чем-то с вами не согласны, вот, но и вам про это говорят, говорят открыто. Иногда может вас, вам это быть как-то неприятно, но хочется сказать, что вот они говорят как-то свою правду, немножко резко, но говорят свою правду. Но, в общем, им приятно, да, вот аркан солнца тоже, опять-таки, детский, детский момент. Может быть, вы с детьми работаете, да, и вот э, кто-то, может быть, капризничает, да, если это действительно дети, кто-то э, может как-то не соглашаться с вами, но им нравится. Им нравится, потому что есть вот эта вот энергия радости, легкости, э, игривости некой такой, э, светлая, светлая энергия им нравится, давайте так скажу, не совсем они согласны, не, не все они будут делать, и в большинстве своем просто слушают и ничего не делают, вот. но энергии, в, которых, в которые вы их погружаете, им нравится. Вот такой у меня был и второй, второй расклад, вторая позиция, все время говорю второй расклад, вторая позиция, двоечки, благодарю вас за внимание. Благодарю за внимание. Так, красный камешек, а мы с вами переходим в позиции номер три зелененькому камешку, троечки. Приветствую вас. Напоминаю, если вы не смотрели вступление. На главной странице моего канала есть плейлист, который называется «Мои услуги». Я предлагаю вам зайти в него, посмотреть занятия, которые я открыла по всем моим курсам, потому что в ближайшее время будет распродажа. Зайдите, посмотрите, чтобы понять, стоит ли вам приобретать тот или иной курс. Потому что очень часто слышу, что курсы мои такие достаточно сложные. Вот, а информация может быть, по сути своей, она и сложная, но формат подачи достаточно легкий. Вот тут уже торопится смотреть. Поэтому <смех> немножечко, мне кажется, на мой взгляд, <смех> точно, правду говоря, несправедливо, когда говорят, что информация тяжелая. Я всегда стараюсь доносить понятным языком, даже самые такие сложные философские моменты. Так, э, ну давайте присмотр, по, приступим, посмотрим, э, троечки, чему вы учитесь э, сейчас, Чему вы учитесь сейчас? Ну, как обычно, тройки э, такие трудолюбивые люди, да, восьмерка педагоги говорит о том, что полностью погружены э, в рабочий какой-то процесс, либо заняты э, своей бытовой э, жизнью обыденной, то есть той, в которой есть, присутствует э, рутина. Что именно? Десятка кубков говорит о том, что сейчас вы учитесь получать удовольствие. Получать удовольствие, то есть работать не ради денег, и заниматься, например, бытом не ради того, что нужно, да, есть какие-то обязательства, а вы учитесь быть счастливыми, да, наполняться эмоционально от того, чем вы занимаетесь. Если у вас есть какое-то дело, то вы сейчас на данный момент учитесь получать удовольствие, то есть делать все с удовольствием, в кайф. Вот. Либо, если здесь кто-то выстраивает какие-то личные взаимоотношения семейного порядка, да, то здесь вот вы как будто бы работаете над выстраиванием этих отношений. Да? То есть стараетесь, прикладываете усилия. Вот. Но однозначно, чем бы вы ни занимались, это, это приносит вам удовольствие. Потому что десятка кубков говорит про успех, она говорит про удачу, про наполненность, про счастье про достижение того, что было задумано, то, над чем вы уже работаете долгое время. Это не новое какое-то дело, это то, над чем вы работаете долгое время. Вот рыцарь Педак как раз подтверждает. И говорит о том, что вы очень скрупулезно подходите к этому делу, да, идете вот присутствует какая-то поступательность, последовательность вашего дела. И, возможно, это уже начинает приносить вам какие-то блага, какие-то доходы. И это вам нравится. Это то, на чем вы, чему вы сейчас обучаетесь. То есть, если этого еще нет, да, то вы, по крайней мере, к этому стремитесь и этому обучаетесь. Как делать так, чтобы работа вам была в кайф? Ну, либо рутина не нагружала вас так, а приносила, наоборот, удовольствие. Как вы себя при этом ощущаете? Давайте посмотрим. Как вы себя при этом ощущаете? Ну, Туз Мечей говорит, что вам не совсем в этом комфортно. Да, очень часто вы как-то... Хочу сказать, немножечко жалуйтесь, да? не буду говорить много, но вот немножечко жалуйтесь на, на то, что вот вы прикладываете какие-то усилия, да, а вместо того, чтобы получать результаты, да, у вас есть такое ощущение, что вас еще иногда сверху и наказывает. То есть я вроде бы делаю то, что нужно, да, так как нужно. Вот, но все равно сталкиваетесь с теми моментами, когда э, сами ситуации вас как-то ранят. И вот вы э, в этом моменте немножечко чувствительны, да, как-то вот жалуетесь. А на что вы здесь жалуетесь? М -м -м, десятка монет. Здесь... Э этот аркан говорит о том, что это аркан наследия, да, десятка монет в этой колоде Таро Сумасшедшего дома, а это аркан наследия, да, когда человек уже отходит в мир иной, вот здесь, значит, лестница изображена, он уходит, да, ушел в мир иной и оставил за собой свое наследие. И от вас исключительно зависит, что вы будете делать с этим наследием. Возьмете вы его как опыт, да, будете ли вы перенимать и пользоваться, там, например, как некое такое завещание. Это я не говорю сейчас о том, что кто-то умер. Я поясняю этот аркан. Либо вы откажетесь, да, то есть здесь может быть вот это вот то, что вы жалуетесь, да, оно может касаться того, что нету помощи, да, нету помощи, поддержки, возможно, от семьи. То есть здесь вот вопрос, мы говорим, да, семейности, он у вас присутствует, как ценность, так или иначе. Здесь может присутствовать вот такое некое, не то чтобы негодование, это прям сильно сказано, а здесь иногда такая... Это какое-то недовольство, да? недовольство тем, что, ну вот, меня никто не поддерживает, да? мне никто не помогает, причем помощь именно от близких и родных людей. Либо здесь наоборот, вам идет как подсказка того, что вот если бы вы обратились за помощью к вашей семье, и то, что вы подразумеваете, как ценность семья, потому что у кого-то это могут быть просто люди, с которыми вы проводите очень много времени, они для вас стали очень близкими, то есть здесь не обязательно кровная связь. Вот. Перенять, попросить у них о помощи, перенять их опыт, потому что здесь такое ощущение, то, к чему вы стремитесь, есть уже люди, которые давно этого достигли. Но вы почему-то по каким-то своим, вот здесь вот тут вот, узум мечей, по каким-то своим соображениям, Хотите самостоятельно протоптать ту дорожку, ту тропинку, которая уже протоптана до вас многим другим. Но вот здесь, знаете, какой-то такой детский максимализм, когда вы говорите, «Я, я сам, да, вот, я сам, я сам справлюсь, я сам сделала. Вот, ну, и вам говорят, ну окей, если ты справишься вперед, дерзай, да, тебя останавливать никто не будет. И вы понимаете, что вам это сложно. Но вот, я не могу сказать, что здесь какой-то эгоизм, да, присутствует, но... Такое чувство, да, что вот, э, легких путей мы не выбираем. Ну, окей, может быть, это ваша, ваш такой характер, да, э, что вам так комфортнее. То есть вы как будто бы э, отказываетесь от э, некой такой помощи да, и дерзаете по этому пути самостоятельно. Либо вам, наоборот, говорится здесь как подсказка, что э, нужно попросить помощи. Либо третий вариант, вам эту помощь не не дают, да, и вот вам от этого становится достаточно трудно, тяжело. Вот. Ну, хочется сказать, что вы по каким-то причинам, да, вот в трех березках, да, как-то заблудились. Заблудились. Давайте еще, вот, один аркан, посмотрим, как вы себя ощущаете вот в этих уроках. Ну, вот аркан смерти, да, любимый аркан троечек, аркан смерти и дьявол, два ваших любимых аркана. «Кон смерти» говорит о том, что именно через этот опыт вы ощущаете, что идут какие-то изменения в вашем сознании, да? что что-то отмирает, что-то осталось уже позади, а что-то новое уже стучится, потому что две десятки кубков и эпидаклей как раз говорят о том, что уже вошли какие-то перемены в вашу жизнь. То есть тот момент, когда вы закрываете дверь, за собой, да, перед вами открываются какие-то новые горизонты, и вы это ощущаете. То есть внутри вас есть ощущение того, что прошлое, оно уже осталось позади, да, либо сейчас остается. То есть такое вот чувство, что нет, скорее всего, здесь осталось, да, то есть у вас есть уже осознание, что завершилось, что-то здесь завершилось, и вы уже пришли к чему-то новому. Хорошо. Давайте посмотрим. Теперь, если что-то, что чему вы учите других людей, да? То есть не только мы учимся, мы же еще и напрямую, либо косвенно учим других людей. Если что-то, что вы обучаете, чему вы обучаете? Вот вы обучаете как раз таки стойкости. Безусловно, с вашим характером, то, что я уже сказала, да, я вот я сам, «Я полагаюсь на себя», вы как раз-таки этому и обучаете других людей. То есть на своем собственном примере вы показываете, что как преодолевая трудности и сложности, к чему я могу прийти, то есть насколько меняется моя жизнь. Через трудности, да, которые вас закалили, либо закаляют, да, вы становитесь вот этой сталью внутри вас, этого стержня, то есть ваш стальной внутренний стержень, который помогает вам дальше двигаться, вот это вот опора на себя. С одной стороны, вот то, что я говорила, я сам, я сам, а с другой стороны, ну, то есть это может быть не совсем верно в каких-то моментах, не всегда, в каких-то моментах, да, то есть можно облегчить себе путь. Вы этого не делаете, потому что именно в этом для вас есть какой-то урок. И вот вы вот этой стойкости, да, обучаете других людей. Потому что, заметьте, здесь рыцарь э, педакли как раз, говорит о том, что человек очень долгое время идет по своему пути. Он идет медленно, но целенаправленно. И э, в том направлении, к той цели, да, которую он себе выбрал. И он не меняет коней на переправе. То есть он четко понимает, что благодаря своей стойкости он придет к тому, что он хочет. Вопрос времени. И вот этому вы как раз и обучаете людей. То есть опираться на себя. Себя. Если у вас есть э, дети, вы им э, эту позицию транслируете: что не надо ждать ни от кого-то ничего, да, в том числе никакой помощи. Иди и делай сам да бери и делай сам. Еще чему вы обучаете? А, аркан Луны. А причем вы обучаетесь по малым арканом а людей обучаете по великим арканам. То есть ваша значимость по отношению к другим людям, да, в момент а, этого процесса обучения, он намного значимый для, то есть, ваша роль для других людей. Обучайте аркану Луны, да, то есть, здесь вы можете учить людей, как понять, где есть ложь, а где есть истина, что есть иллюзия, а что есть реальность. Также вы можете обучать других людей не обращать внимание на внешние какие-то факторы, на критику. Может быть, вы говорите про это, что у вас должно быть свое собственное мнение, свой собственный и стержень. Не надо обращать на критику, на мнение других людей, да? не слушайте других людей. Также показывается людям, как правильно совершать выбор, как понять, кто есть твой друг, а кто есть твой недруг, да, то есть как распознавать, кто есть кто. Также здесь вы можете обучать людей как-то развивать интуицию, либо прислушиваться вот к своему внутреннему какому-то голосу. Что еще Здесь по Луне может быть много моментов, но вот главное, основное как-то вот связано с ложью, обманом, в том числе и самообманом как прояснять какие-то ситуации, еще чему вы обучаете людей, Звезда, смотрите, три великих аркана, да, как идти? Вот здесь то, что я говорила про интуицию, уметь слышать свой внутренний голос, да, и идти за своей мечтой. То есть по сути, что получается, да, абсолютно все три позиции говорят об одном и том же. То есть сначала мы проходим какой-то опыт, да, в своей жизни, а потом, когда мы его уже распознали и сделали опытом, то есть вот эту информацию сделали опытом, мы ее осознали. Мы этому можем обучать других людей на основе своего собственного опыта. То есть, когда я говорю про обучение, это не обязательно вы берете учеников. Да? То есть, обучение – это передача информации. Вы ее можете передавать своим детям. Своим близким, можете как-то вот в разговоре с другими людьми, когда обмениваетесь информацией, да, вы можете э, рассказывать о своем собственном опыте, как у вас было, что было. То есть вопрос обучения это передача информации, неважно официально э, в плане того, что вот вы наставник, учитель, у вас есть ученики. Либо это просто передача информации э, людям. Верить. Вы учите людей верить в свои мечты, верить в свои надежды. Не просто фантазировать и мечтать, а вы им показываете, как можно достигать, да, как выбрать правильный путь, тот, который будет в с вашей душой, э, с вашим внутренним состоянием. Может быть, здесь кто-то помогает определиться, э, не люблю слово предназначение, всегда про это говорю, но он, к сожалению, понятен. Выбрать как-то вот определиться со своими задачами да, по жизни. Вот, я не знаю, может быть, ну, к примеру, делаете, там, занимаетесь таронумерологией, да, матрицу прописываете, либо работаете с дизайном человека, то есть показываете, либо да, то есть показываете человеку, по какому пути ему нужно идти. Если это не такого рода профессии, да, то это вообще может быть какие-то подсказки, там, тренерство может быть, да наставничество то есть то что показывает указывает человеку на его дальнейший путь куда ему идти то есть как выйти до да, когда мы э, имеем внутреннюю стойкость имеем внутреннюю опору свой стержень да как мы основываясь на свои на свой фундамент э, созданный из созданной из ценностей, как мы можем преодолеть вот эти вот темные ночи нашей души и выйти к нашему желаемому. Да? То есть как мы можем прийти к своей цели, как мы можем прийти к своим а, мечтам и желаниям. Как при этом чувствуют, давайте посмотрим, чувствуют э, люди, как при этом чувствуют э, люди, которых вы обучаете. Ну, королева мечей да не, не совсем комфортно, да, люди готовы меняться по королеве мечей, люди готовы общаться, они такие, знаете, достаточно зрелые, я могу сказать, да, они зрят в корень, очень умные люди, эрудированные, может быть, люди, но при этом вот люди, которые скрывают свои эмоции и у меня такое ощущение, что они очень созвучны вашим энергиям то есть это те люди, которые опираются больше на логику и на интеллект на свою рацию нежели опираются на эмоциональный какой-то фон как еще они могут кстати здесь из Баржанамата Хари как еще они чувствуют себя? Ну, в принципе, да, ощущают себя победителем, когда вы им, то есть, знаете, здесь какие-то мотивационные моменты идут, да, вот в плане обучения они как будто бы мотивационные. То есть вы можете находить правильные формулировки, правильные мысли, девизы, помогать людям, которые помогут им вот как-то поверить в себя. Да, вот здесь тоже еще по аркану звезды и стойкости как раз-таки идет вот эта вот вера в себя, уверенность в себя и в дальнейшем как-то двигаться. Так, как еще они могут ощущать себя? Ну и, конечно же, по тройке мечей, да, что где-то что-то у них забрали такое самое любимое, самое такое ценное, важное, значимое что-то их может еще и а, огорчать с чем это связано что вы у них такое такого забираете стерка мечей что вы у них такого забираете знаете вы как будто бы у них забираете а, возможность отступить назад да, то есть, вот когда что-то делаете, да, здесь как будто бы вы им говорите, что вот ты принял решение, все, обратно в пути нет. То есть вы забираете у них шанс на отступление, на какой-то побег. И от этого им становится очень горько, да, то есть, я не знаю, допустим, как человек начинает садиться на какую-то диету, да, и вот тренер ему четко говорит, что вот все, мучное нельзя, сладкое нельзя. А у них зависимость от этого, и им это очень сложно. И от этого горестно, что когда же эта диета наконец-таки закончится, чтобы я смог вернуться к своему обычному, э, привычному э, режиму питания, да, либо образу питания, но при этом сбросив какие-то определенные килограммы. То есть, вот вы у них забираете что-то, что не дает им вернуться назад. Как им с этим? Ну, туз монет говорит о том, что да, может быть больно, горестно, но при этом именно вот какие-то такие жесткие здесь какие-то жесткие рамки присутствуют, здесь присутствует холодность и дистанция. Но с другой стороны, это вот включает в них какой-то творческий монет, момент. Туз монет, как раз-таки говорит, здесь изображен человек, да, который держит в руках кисти, у него в голове, цветут цветы то есть что-то такое в голове какие-то идеи на цветущие сады да то есть вы даёте, помогаете человеку войти в какой-то очень продуктивный поток который дает им вот идеи то есть с одной стороны да присутствует какая-то жесткость но с другой стороны она вот благодаря этой жесткости да человек как будто бы активируется активируется и начинает порождать какие-то свои идеи. Двойка жезлов да, здесь говорит о том, что он начинает видеть берега, новые какие-то свои берега, да, и при этом очень хорошо анализирует. То есть вы действительно помогаете людям увидеть то будущее, которое они не видели без вашей помощи. Как-то так, троечки, благодарю и вас за внимание, кто дослушал до этого момента, благодарю всех за комментарии, за лайки, за то, что остаетесь со мной, я вам очень-очень благодарна, прощаюсь с вами на этом моменте, до следующих раскладов, всем пока-пока.